значит новости новости именно новости сейчас уберусь только найдусь ребят знать смотрите новости какие новости новости на самом-то деле не у... в новосибирске то есть в гру в городе где я живу Сейчас и проживаю, и родился я тоже тут. Мне 23 года, если что, если кто это не помнит. Точнее, дво... да, 23 года. Тут написано, что Новосибирске группа подростков держит страхи целые микрорайоны. Виктория Флори Фроленко. Это ж прокура... Кали... прокуратура Калининского района Новосибирского. Очер организовал проверку по сообщению о группе подростков, которые пугают жителей 4 и 5 микрорайонов, что сообщает пресс-служба ведомства. То есть, блин, если бы я, к примеру, жил бы в микрорайоне, в Калининском, в пятом микрорайоне, и меня бы, ну там, меня вообще не кошмарит никто. Блин. Я живу в Центральном, как бы вы понимаете, что По сообщению местных жителей, группа школьников, которые называют себя Ашановские, вымогает деньги у сверстников. И ребят помладше, и избивает тех, кто отказался платить. Э, я бы... Тем бы Ашановским... Не, ну, если, если, если это ребята... Ребят, а ведь это реально эм, школьники, скорее всего. Ну, ну никак, ну, или студенты, ну, как бы, как минимум, ну, ладно. Мне 24 года, я уже старший, я уже старик, так скажем. А это, ну, мне кажется, где-то 20-21 год. Что, как стало известно телеканалу ОТС, один из пострадавших рассказал мастеру, что его поставили на счетчик. Мальчик платил дань. В 500, в 50 и 200 рублей каждый день. Ребят, послушайте. Послушайте, да, ребят. 50 рублей это небольшие не такие деньги, ладно. А 200 рублей, ну, это много, блин. Ну, как бы... Смотрите, это 4, 4 перекуса в школьной столовке. Это 3... М это так, это так, это, это, это два раза сходить в магазин за булочкой. Хлеба. Это, ну, как минимум, там, купить хлеба и молока по 25 рублей и того и другого. По словам родителей пострадавших школьников, агрессивные подростки держат страхи сверстиков во всем микрорайоне. Проверка сообщений занялись в городской прокуратуре и МВД. Личности агрессивных членов банды устанавливаются. Ранее сообщался о том, что в Новосибирске толпа подростков жестко избила юношу, юношу из конфликтов в соцсети. Не, ну я могу подумать, конечно, кто это может быть, но... Нет. Не, не, не, не, не, не. Артем, конечно, мог бы.